Ну что же, розничные цены установлены, идем дальше. Давайте мы с вами сверимся с нашим планом, что же у нас следующим пунктом. Итак, вот мы с вами розничные цены установили, далее настроить рабочее место кассира. Ну, скажем так, сейчас мы только начнем настраивать рабочее место кассира, потому что э, с моей точки зрения для последовательного изложения просто мы будем будет наверное удобнее если мы будем возвращаться к процедуре настройки рабочего места кассира по мере необходимости там где эта необходимость для нас выявляется сейчас мы сделаем скажем так первый тычок в настройке рабочее место кассира а для чего нам это понадобится Давайте для начала посмотрим, как вообще выглядит рабочее место кассира или сокращенно режим РМК по терминологии системы. Итак, продажи, раздел продажи, РМК. РМК, управляемый режим. Ну что ж, все начинается с меню РМК. И вот сейчас я не хочу нажимать ни на какую кнопку, Хочу лишь обратить ваше внимание, что мы из рабочего места кассира при текущих настройках РМК, мы выйти обратно в программу не можем. Все, что мы можем сделать, это только завершить работу системы. Конечно, нам это будет очень неудобно. Поэтому давайте-ка мы сделаем первую настроечку. Нажимаем завершение работы. У нас вариантов нет. Снова систему запускаем. Итак, что же нам Чего же, какие настройки нам нужно изменить Уходим в администрирование В пользователи и права Очевидно, что Речь идет о каких-то правах Потому что мы видели, что кнопка выхода У нас есть, просто она не активна. Персональные настройки Пользователей Дополнительные права пользователя И вот, посмотрите-ка Здесь есть целая группа Интерфейс РМК И есть группа меню РМК нас сейчас с вами интересует меню РМК и здесь у нас есть опция разрешить выход из РМК вот мы ее сейчас отметим и попробуем снова запустить рабочее место кассира и так продажи РМК управляемый режим отлично сейчас у нас кнопочка закрыть активно ну что же, давайте теперь сверимся с нашими дальнейшими планами. Что нам необходимо сделать? Смотрите-ка. Ну, настраивать рабочее место мы уже будем считать, что начали. Необходимо проанализировать остатки денежных средств в кассе ККМ. Ну, поскольку мы еще ничего с кассой ККМ не делали, мы точно знаем, что сейчас нам остатков нету контролировать денежные средства в пути из кассы ККМ в операционную кассу и обратно вот эти технические средства мы сейчас рассмотрим и давайте в левую часть экрана обратим внимание на список чего мы такого должны сделать для того чтобы начать продажи очевидно нам нужно выдать разменную монету в кассу ККМ итак Добавьте, да, давай, давайте мы сейчас объединим вот эти вот три пункта один, в один Мы сейчас произведем выдачу разменов в кассу ККМ Далее мы проанализируем остатки денежных средств в кассе ККМ И проконтролируем денежные средства в пути Поскольку как раз операция э, выдачи из операционной кассы и операция приема денежных средств в кассу ККМ это на самом деле две разные хозяй... хозяйственные операции и между ними деньги находятся в пути итак давайте последовательно